Хочу рассказать о побочных эффектах похудания. Побочные они лишь потому, что приносят некий дискомфорт местами. Как раз эту тему попросили затронуть в обсуждении к прошлому видео. Вот здесь оно сейчас плывёт подсказки, можете его посмотреть, кто не видел. Когда вы резко встаете с кровати или сидя на корточках, у вас может быть некое затемнение в глазах. Конечно же, если такое у вас есть периодически, то нужно пройти полное обследование. Однако, если это появилось после диеты, то такое состояние можно считать нормальным. Нормальным в том плане, что такое часто появляется от стресса, который испытывает ваш организм. Что же происходит? Организм – это своего рода насос, который перекачивает всевозможные жидкости по организму, и одна из них – кровь. Когда вы резко встали, кровь может отступать от головного мозга. Обычно это явление не бывает дольше нескольких секунд. Но если это происходит дольше и вы не желаете ждать, то есть вам просто неприятно это сделаете, следующее. Просто присядьте резко пару-тройку раз. Когда вы это делаете, организм срабатывает как насос и резко прокачивает кровью всю систему, в том числе и мозг. Обычно потемнение проходит моментально. Но со временем она пройдет и так, без дополнительных приседаний. Просто нужно понимать, что вы были в больном, в жирном состоянии значительное количество времени, а теперь стали на путь очищения, и вашему организму еще непривычно ваша забота о нем. Но поверьте, когда вы долгое время будете вести здоровый образ жизни, ваше тело ответит вам взаимностью. Письма вами благодарен. Самое главное, не зацикливайтесь на снижение веса ради улучшения здоровья. Все должно быть наоборот. Займитесь здоровьем, и все, в том числе и вес, придет в норму. Кстати, других побочных эффектов я на себе не заметил. Ну а вопрос, легче ли стало подниматься по лестнице к дому, я отвечу так – Возьмите пару мешков картошки на плечи и попробуйте подняться с ними по лестнице. А потом без них. Сразу поймете, как лучше. Противникам быстрого снижения веса я тоже отвечу картошкой. Гуляясь с мешком картошки на спине, вам было бы легче скинуть его сразу весь, либо выкидывать по одной картошке из мешка? Думаю, что и на этот вопрос вы тоже без труда ответите сами. Как вы заметили по заставке к видео, есть еще проблема гардероба. Но это, пожалуй, самая приятная побочка. Будьте здоровы!